Приветствую всех. Меня зовут Оксана. Если вы смотрите отзыв, то значит стоите перед выбором. Так было и у меня. Множество вопросов, но кто даст на них ответ. Со знакомством с Саулей Муратом Тинебаевыми я получила такую возможность. Все началось с тайского массажа. Сначала я подумала, что за дебри, зачем мне массаж? Я хочу совсем вообще другое получить но решила попробовать во время обучения я поняла что сделала правильно я научилась взаимодействовать с физическим телом другого человека понимать его слышать и видеть подсказки которые он дает о своих проблемах спрятавшихся в нем ведь в чем причина этих проблем напряжение а цель тайского массажа убрать это напряжение все настолько просто и также просто подается материал который рассчитан абсолютно на обычного человека и в короткий срок можно научиться и получать отличные результаты даже работая просто со своими родными